Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Итак, дорогие друзья, мы сегодня собрались на очередную нашу встречу в прямом эфире, на которой я отвечу на ваши вопросы. Вопросов было много. Вот. На некоторые я в чатах ответил. И хочу вам сказать следующее, что для тех, кто не знает, потому что у нас много, постоянно прибавляется новых участников, и для тех, кто не знает, вы должны понимать, что вы приходите на прямой эфир с вопросами. Если вы вопросов не задаете, даже если вы присутствуете, то мы заканчиваем, если вопросов нет. Понимаете, да? Здесь мы только отвечаем на вопросы. Плюс ко всему, на прямых эфирах вы можете любые вопросы задавать на любые темы, которые вас интересуют. И я, конечно, в меру своей компетентности... На эти вопросы отвечаю, если мои компетенции позволяют это сделать. Вот Также запись наших прямых эфиров, эфиров, она будет находиться в кабинете примерно через один день. То есть, если мы сегодня провели, значит завтра где-то в 12 дня, бывает раньше, бывает позже, там по разным как обработается видео. Бывает медленнее, бывает быстрее. Ну, в принципе, на следующий день уже ответы на вопросы есть. Вот. Хочу еще, дорогие друзья, вам сказать следующее, что обязательно обратите внимание на то, как вы выполняете домашние задания. Обязательно выполняйте домашние задания. Потому что я знаю, есть а, у меня тут... Ну, в каждой группе найдется по одному человеку, который домашнее задание как-то выполняет слабенько. Пропускают, там еще. Почему это важно, друзья? Потому что домашнее задание это то, что вы прорабатываете самостоятельно уже как бы по готовым шаблонам. Заканчиваете практики, ну, например... Если я говорю, что надо пять раз сделать, значит, надо пять раз сделать. Потому что мы с вами вместе сделали один раз. Этого маловато. То есть все равно, чтобы потренироваться один раз и пойти, значит, на Олимпиаду за золотой медалью. Нет. Надо, надо приложить некоторые усилия. Вот. Поэтому, ну, пожалуйста, делайте вовремя. Не надо откладывать на последний день выполнение домашнего задания. Вот Делайте так, как... Так как вот я вас спросил, каждый день выделяйте время и делайте это задание. Так. Значит, сначала я отвечу на вопросы, которые тут в чате, в одном из чатов, а потом те, которые, на которые я обещал ответить в скайпе в одной из групп. Там было парочку вопросов интересных, я на них отвечу. Итак, вопрос. Вы говорили, что непорядок в личной жизни влияет на денежный поток. А если отношения с родственниками отличные, но, данные, но личной жизни нет и не хочется, может ли это мешать развитию денежной энергии? Я вам скажу так, что есть определенные виды гармонии. И эта гармония у каждого человека своя. Есть люди, которым хорошо в одиночестве, а есть люди, которым хорошо или в коллективе зависит от того как как вы себя чувствуете если вы чувствуете в себе что это для вас хорошо то пожалуйста вы можете там с родственниками хорош если вам не хочется никуда замуж выходить это ваше дело ваше личное дело часто у женщин бывает так что есть хороший бизнес как только влюбилась начались отношения бизнес рухнул как только бизнес рухнул рухнули отношения Опять бизнес восстановила, опять отношения. И вот такая чехарда год за годом, э, ну, не обязательно год, а там с разной периодичностью это проявляется. Поэтому, дорогие друзья, вы всегда прислушиваетесь к себе. Как вам э, вот внутри себя с этим жить? Только единственное, что я прошу вас, не надо себя обманывать. Если вы говорите, у меня все хорошо, а сама сидит и думает, вот бы блин. Мужика нет, сижу как дура одна, никто не поздравит, не поцелует, цветок не принесет. То есть, если вы об этом думаете или задумываетесь, значит, скорее всего, вы себя обманываете. Но мне известны, у меня есть и клиенты такие, которые говорят, а мне как мне бы нормально так, в таком. Поэтому мы этот вопрос не, не усугубляем, что называется, если вы себя будете заставлять создавать отношения, вы сделаете только хуже. Это знаете, как у женщин вот приходит желание родить ребенка изнутри. Вот ей хочется, и все, блин, уже казалось бы, хоть, хоть от кого-то, но родить ребенка вот хочет вот такое желание. Вот. поэтому вот прислушивайтесь к тому, что у вас происходит изнутри. А мы, в свою очередь, вот наши практики и так далее, казалось бы, они направлены на деньги. Но на самом деле, вот э, практики и то, чем мы занимаемся, э, я так специально планировал, чтобы оно вытаскивало общую гармонию. Потому что в течение периода, когда мы с вами занимаемся, а у нас 24 целых урока, пока занимаемся в течение этих уроков, у вас там все... Все это по времени получается целых полгода. Представляете, 6 месяцев. И все это будет меняться. Сначала хочется того, того когда в духовных, в духовных практиках говорят, что каждый человек должен пройти там, путь воина, путь, путь торговца, там, путь мастера, путь учителя, путь ученика. То есть все вот эти пути у каждого, они будут меняться. Если вы сегодня там учитель, то завтра вы ученик. Если вы ученик, то там, э, там путь там, повара, да, пройти или еще какой-то путь. Обязательно вот в течение этого времени будут меняться разные аспекты вашей жизни. Это будет говорить о том, что, ну, например, вам захотелось там готовить или захотелось там что-то сделать. Вы прислушиваетесь к себе и это делаете, потому что это будет вам полезно. Почему полезно? Казалось бы, если даже другие будут говорить, ты что дура, куда ты лезешь, какие-то курсы скорочтения, нафиг они тебе нужны. Вот. А вы если чувствуете, что вам надо, вы это просто делаете. Зачем это делать? Это делается по двум а, очень хорошим причинам. Первая причина, это вы должны сделать, вам понравится, вы будете это развивать. Вторая, вторая причина, если вам это не понравится, то вы поймете, что больше этим заниматься вы не будете. Понимаете? Но если вы не сделаете, вот так и будет. Как я а, всегда на каждом занятии повторяю, а, дьявол-диабло раздвоенный. То есть, либо туда, умная налево, красивая направо. И куда податься, не знаю, да? Как мартышка мечется, ты что мечешься? Ну вот, сказали умным налево, а красивым направо. И вот куда? И умная, и красивая. Так и у вас получается. То есть вы сходите в одну сторону, посмотрите, ага, не подходит, в другую не подходит, хорошо, выбираем еще какие-нибудь пути. То есть это путь бесконечной трансформации. А в нашем курсе мы это все привязываем к деньгам, к денежной энергии. А понятно, что трансформироваться хорошо, когда у тебя бабло есть, да? ты можешь позволить себе, а вот у меня с чего началась трансформация, когда я понял, ну, я был духовный практик, я был противник всяких денег, что деньги это зло, что деньги это неправильно, вот духовность это все. Но когда я понял, что мне хочется учиться у тех учителей, на которых у меня денег нету, надо куда-то или ехать, или дорого стоит, и я понял, что, а как я буду учиться, если они почему деньги берут, понимаете, то есть возникло противоречие, и как раз такое время разброда и шатаний попались мне хорошие учителя, которые сказали, а с деньгами как? А ты с деньгами пробовал быть духовным? Нет. Вот попробуй. А как я попробую если денег? Нет. А вот заработай денег. Понимаете? То есть это путь вот такой вот. Нельзя говорить ничему в нашей жизни нет. А, как говорят, скажи наркотикам иногда. То есть, э, в жизни, я считаю, что надо все попробовать, но в меру, чтобы это не навредило другим людям и чтобы не навредило себе. Да? Никогда не отказывайся от добрых дел, если они не принесут тебе большого вреда. Вот так. А что касается денег, а что касается денежных потоков и отношений, это очень хорошо связано. Особенно это почувствуйте, когда у вас есть и отношения, и деньги. Вот, деньги, что такое деньги, не сами по себе бумажки. Да, вот они, там есть какие-то бумажки. Выдернуть бы какую-нибудь купюру поближе. О, китайская, 10 йен. Что такое деньги? Ну, это бумажка. Но есть определенная энергия, которая заключена как бы, как эквивалент энергии, ну, 10 йен это, а если 10 миллионов йен? Вот представьте, как вы, у меня женщины, я много лет проводил женские всякие занятия, выдавал замуж и так далее, так я говорил, вот сейчас у тебя денег нету, ты ищешь мужчину, а представь, что у тебя там 10 миллионов долларов, ты такого же мужчину себе будешь искать или другого? Она говорит, другого, почему? Потому что э, все вещи в нашей жизни должны быть конгруентны, то есть подобны. То есть подобны. Они должны дополнять друг друга. Есть, э, есть говорят, что противоположности притягиваются, есть говорят, что одинаковые притягиваются. И то, и другое все притягивается. Но это зависит от того, какое вы внутри себя создаете состояние, что вы внутри себя э, выдаете наружу, то есть... Как вы наружу проявляетесь, так и извне отвечает на ваши запросы. Вот вы не хотите, например, там создавать отношения. Все, их, скорее всего, не будет. Или наоборот, а, пространство будет вас испытывать, постоянно присылать какие-то вот... А вот, а вот какой-то мужик ходит, цветы носит, а вот а три мужика. Уже задумалась, да? Ну вот, три мужика. Да? А, у кого нет мужчины, значит... У кого-то их два, да? Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь нужно э, рассчитывать на то, что внутри вас находится. Слушать себя. Потому что внутри у вас есть ваш внутренний мастер, который все знает, все понимает. Но мозги очень часто, они не хотят слушать внутреннего мастера. Вот он говорит, делай или не делай. А он говорит, нет, а я вот... Вот, поэтому... В этом и заключается гармония, что когда у вас гармония, это внутреннее и внешнее. Когда мне говорят, например, я хочу гармоничных отношений, и тогда я говорю, ну вот а что такое гармония? Ну гармония, это когда все хорошо. Я говорю, ну два бомжа на помойке, у них гармония, у них все хорошо, они жрут, объедки, спят, где-то болеют одними болезнями, понимаете? То есть у них гармония своя. А вы выстраиваете свою гармонию под тот уровень, который вы сами себе выдаете. То есть внутри себя вы все равно знаете, кто вы, зачем вы. Вы все равно это знаете, понимаете, догадываетесь. Иногда боитесь признаться себе, что да я, блин, вот такая. И что? Да я такая. Я не жду трамвая. Понимаете, да? То есть здесь надо а, вот прислушаться к тебе, к себе. И с деньгами получается то же самое. Понаблюдайте за тем, как у вас отношение с деньгами. Даже, вот смотрите, есть родственники. Но что значит родственники? Если они живут в другом городе, то они практически на вас не оказывают влияния. Влияние больше всего оказывают те люди, с которыми вы общаетесь больше всего. Это не обязательно родственники. Это, например, может быть ваш партнер по бизнесу или... Ваш супруг или ваша супруга, то есть с кем вы общаетесь в день больше всего, вот те люди больше всего на вас и, что называется, влияют. Поэтому Почему говорят, что надо создавать окружение? Поэтому, именно поэтому надо и создавать себе окружение с такими людьми, на которых вы хотели бы быть похожи, то есть конгруентно. Но ну, это отдельная песня. Вот в нашем курсе мы это будем дальше проходить. Вот там про, про то, как создавать окружение. Но вы должны знать сейчас, как это все работает. Вот. А дальше. А теперь отвечаю на вопросы, которые тут были. Так, вопросы. Вопрос следующий. А, я немного запуталась. Есть желание, есть цель, есть результат. А в чем разница и как формулировать одно желание? Ну, смотрите, желание – это есть желание. Желание это, – это просто ваше пожелание, да? Например, хочу отдыхать или, или там хочу быть там столбовою дворянкой, да? Или хочу быть вольной царицей, и чтоб ты, золотая рыбка, владычицей морскую, и чтоб ты, золотая рыбка Мерлин, был у меня на посылках. Вот. То есть... Что это означает? Это означает, что желание это просто есть некая, некая такая хотелка. А вот как из желаний получается цель? Цель это чисто уже конкретная, цель это четко, четко в граммах, четко по срокам и так далее. Раз вы задаете такой вопрос, то скорее всего вы не доучили, не досмотрели дополнительные материалы, которые давал к уроку там были обязательно система SMART, когда вы цель раскладываете, то есть хотеть вы можете, вы можете на Марс хотеть, на Юпитер хотят, на это, это хотелка, да, это желание, а вот когда вы это переводите в цель, тогда у вас получается другое, то есть я там, я гуляю по Юпитеру, такого-то числа, такого-то года, вот, то есть, чтобы попасть на Юпитер. Ну, цель поставили, казалось бы, мне вот, знаете, в чем ошибку делают начинающие? Говорят, а да я поставила цель, э, вот, там, через месяц, э, там, э, сумма, там, большая, э, я получаю в месяц такое то вот, то то-то-то-то, я все, цель поставила, я говорю, хорошо, цель поставила. А какие у тебя сейчас доходы, вот такие Ты получается, что она хочет в 20 раз доходы больше за один месяц. Так не бывает, так не получится. Я говорю, хорошо, а теперь пропиши план. Как ты этого будешь достигать? А я не знаю, я говорю, а как ты цель ставишь, что ты не понимаешь, как ты будешь достигать? То есть цель это что, брехня получается, да? То есть это ля-ля-ля-ля, бла-бла-бла и все? Нет. Так вот, дорогие друзья, когда вы... Ставите цель, вы ее формулируете. А вот дата, когда это произойдет, вы когда прописываете план, у вас эта дата будет сдвигаться. Вперед, назад. Вы сами это увидите. Когда вы это увидите, вы тогда поймете, что некоторые ставят, некоторые ставят цели очень быстро, что через два дня 100 миллиардов евро до, евро до неба. Говорит, я же правильно поставил, через два дня конкретная цель со всеми и так далее. Вот дату поставила, а почему денег нету? Я же поставила цель. А вы понимаете, что каждая цель, она притягивает к себе определенную энергию. А большие цели притягивают большие энергии, маленькие цели притягивают маленькие энергии. Вот, и поэтому цель, когда конкретную вы тренируетесь на маленьких. Конечно, вы ставьте, фор формулируйте большие цели в нашем курсе. Я там а, в, на протяжении нескольких уроков, вас там прошу эти цели прописывать, переписывать, выбирать там самые важные для вас и так далее, вы все это опознаете, но для начала вам надо хотя бы понять, чего вы хотите, для чего это нужно. Просто желание хочу, там, там розовое платье с синей полоской, ну казалось бы, ну дурь какая-то, но когда вы вспоминаете, что когда-то в детстве вы хотели вот именно это платье, напишите его в хотелку, Понимаете, когда вы просто прописываете это, почти уже желание сбылось. То есть вы как бы прописали, и получается такой очень интересный эффект, что а, те желания, которые вам не важны, всякие там мелочи, куколку из детства, еще что-то, они эти желания пролетели мимо. А когда вы прописали 101 желание, у вас там уже есть желания, которые будут вам давать энергию, которую вы действительно хотите. Понимаете, в чем дело? И когда вы пропишете 101 желание, из них выберите 10, те, которые для вас наиболее важные, вы сами увидите, что все остальное это как бы шелуха, да, но важное вот, надо мухи отдельно, котлеты и суп отдельно. И когда вы это начнете в своей голове отделять, у вас появится навык, и вы сразу будете понимать, когда вы чем-то занимаетесь, вам что-то предлагают, вы сразу понимаете, а ведет ли меня это к моим целям? Нет, до свидос. А многие ведь люди хватаются за все подряд, какие-то там интернет-проекты, пирамидки там, все что угодно, рассказывают сказки. И пока не ткнутся там, пока все деньги туда не отдадут, не успокоятся. Почему? Потому что цели поставлены неправильно. Если бы этот человек понимал, что у него цель такая-то, такая-то, он бы делал другие действия. Потому что каждая цель, она подразумевает определенную энергию и определенные смысловые ряды, э, если мы это назовем, это событийные ряды, то есть ряды событий. Например, э, э, там, я езжу на автомобиле таком-то стоимостью такой-то к такому-то числу такого-то года. То есть это формулировка цели для того, чтобы... Э, я приобрел себе автомобиль. Не приобрел, а я езжу на собственном автомобиле, так правильно. Что получается? Что мне нужно для того, чтобы я ездил на собственном автомобиле? Очень просто. Пойти в автосалон, раз. Второе, заплатить деньги. Третье, оформить документы. Четвертое, сесть и приехать, и уже автомобиль мой. Правда, просто. План простой. Но в этом плане... Есть некие подводные камни, ну дойти до автосалона, там выбрать и так далее. Заплатить деньги. Ну хорошо, а где берутся эти сольда, как спрашивали в известном фильме про Буратино, в толстых кошельках. То есть сольда-то и не хватает. И что с этими сольдами делать, где их брать? И вот тут ставятся другие цели. То есть для того, чтобы купить этот автомобиль, мне нужно выйти на определенный уровень дохода, чтобы я с голоду не умер, да? чтобы я мог там откладывать или э, заплатить там в кредит или еще каким-то образом, чтобы у меня эти деньги были. А для этого что надо делать? А у меня зарплата. Все. Это означает, что что автомобиля у тебя, друг, не будет. Почему? Потому что у тебя зарплата, ты не сможешь, даже если ты есть, не будешь 5 лет. И, и то не накопишь на тот автомобиль, который ты хочешь. Соответственно что? Соответственно нужно открывать новые источники доходов. Лучше множественные, начинать с одного хотя бы дополнительного. Потом он может стать основным. А Мало уж не он, может быть какой-нибудь пятый по счету станет основным. А эти закроются. И таким образом вы что делаете? Вы начинаете действовать в своей жизни. Есть пространство вариантов, так называемое. И вы пользуетесь такой формулой, что сначала вы выдвигаете, ну, в научном языке говорят гипотезу. Да, гипотезу такую, что вот если я начну шить рукавицы или вязать носки, то я заработаю автомобиль. Начинайте прорабатывать эту гипотезу и понимаете, что вам носков надо продать вагон, чтобы заработать на колесо от автомобиля. А вязать вы их будете 25 лет. Не подходит. То есть гипотеза отметается. Берется следующая гипотеза. Понимаете, да? И вот таким методом перебора вы выходите на то, что вам действительно важно в жизни. И э, я уже в чате писал, а это может не в вашей группе, а буквально на днях писал следующее, что если проблема решается деньгами, есть есть пословица старая еврейская, то это не проблема, это деньги. Поэтому большинство проблем 90 процентов проблем закрываются деньгами, то есть новыми источниками, новыми поступлениями, каким-то накоплением. Понимаете, о чем я? Вот. А раз этого нет, то ничего не будет, в жизни ничего не произойдет того, чего вы хотели бы. Вот. Ответил про желание, понятно. Вот. Дальше. Про денежную оценку. Быть красивой и ухоженной, как оценить, например, ходить регулярно к косметологу, например. 30 тысяч рублей в месяц в конечной денежке, оценки всех желаний, как учесть эту сумму. Вот. Значит, для того, чтобы у вас это начало получаться, нужно сделать что? Надо понять, чего вы хотите. То есть, какую вы хотите достичь результата. Если вы хотите, например, просто поддерживать форму, то есть, вы знаете, что вам там раз в две недели надо делать маникюр, там, раз в месяц там, стрижку, раз в неделю там еще что-то там раз в две недели там педикюр или ну вот если вы это знаете то у вас получается какая-то некая сумма то есть это как бы затрат постоянные затраты но есть затраты которые например если вы вдруг захотели сделать там блефаропластику например да? нижнюю верхнюю это вот подтяжку здесь обрезается кожа по веку подтягивается вот, либо какую-нибудь еще процедуру, то это уже нечто другое. Для чего вы это делаете? Например, чтобы выглядеть на 10 лет моложе да, своего возраста. Здоровее вот. мы все равно вряд ли сможем быть особо. Есть методики, но они сложные. Но вот выглядеть можно сейчас пластической хирургией, все это доступно. Поэтому э, нужно выбирать конечную цель, то есть для чего вы это делаете, ради чего. То есть есть постоянные затраты, вы, например, э, говорите себе, э, что вы посещаете там косметолога там, и прочих, прочих, прочих, столько-то раз, например, в месяц или один раз в неделю и просто это делаете. То есть здесь такое, такое постоянное получается, но а, а вы должны... Четко понимать ради чего, то есть то, что стоит за этим. Когда мы с вами будем в нашем курсе проходить миссию, я про это подробно расскажу. Про миссию я вам подробно расскажу, как она выбирается. То есть ваши вот эти цели, они должны быть, что называется, до то есть миссия должна быть дальше. То есть вы же едите не просто, чтобы жить, а чтобы что чтобы там заработать деньги, отдыхать, э, постигать какие-нибудь духовные практики, там, путешествовать, там, замуж выйти. То есть они э, а просто вы едите, чтобы э, потребность организма закрыть в калориях. Понимаете, о чем я? То есть надо выбирать несколько дальше, чтобы ваши вот эти вот цели, они были на уровне миссии. А все, что внутри, ну, например хотели бы выглядеть вот так-то, у вас есть определенная картина, для чего а для того, чтобы так выглядеть, нужно как цель уже ставить, я прохожу комплекс косметических процедур, таких-то, таких-то, к такому-то числу, такого-то года, все, и вы понимаете, что вы уже проходите это, да, то есть, допустим, через год вы уже прошли полностью комплекс процедур, можно написать, начиная там с завтрашнего дня. Ну, если там, ну, всякие бывают, знаете, как, там с кожей всякие, ну, много есть всяких интересностей, не мне вам рассказывать. Понятно, да? То есть здесь надо, надо планировать вот такое, и не просто быть красивой и ухоженной, это как? То есть это поддерживать свой, допустим, свою эстетическую форму на уровне таком -то. Это одно. Или провести комплекс мероприятий по омоложению стоимостью такой-то, к такому-то числу. Понимаете, то есть это другое. То есть здесь надо вам выбирать, что для вас важно. Важно вам это? Некоторым не важно, а некоторым важно. Понимаете, да? Вот, сейчас я вернусь в чат, посмотрю, что там пишут мне, если что-то пишут. Так, где у нас чат? Так. Вопрос такой. Так, писать 101 цель или хотелки? Четко написано. 101 желание, хотелки. Вы же внимательно смотрите урок, я про это рассказываю. Хотелки, 101 желание ⁇ это просто желание. А из них потом вы выберете 10, 10 наиболее важных для вас желаний и трансформируете их в цели, чтобы вы понимали, что эта цель не просто желание «хочу на Марс», а конкретная цель уже с датами и так далее. Так, а если идея до, дополнительного заработка есть и знания есть, но нет времени из-за основной работы, как быть? А, ха -ха, вот тут вопрос следующий. Вы для себя выбираете, что для вас важно. Для вас важно получить дополнительный доход. Или у вас нет времени? То есть, что для вас важнее? То есть, вы представьте просто, вот я всегда говорю своим, своим ученикам, клиентам, говорю, вот представь через пять лет, вот если ты не будешь это делать, что с тобой будет, либо это сделаешь. Он говорит, за пять лет я уже там выстроил бизнес. Я говорю, так что надо сделать? Нужно находить время. Я, конечно, понимаю, на разные бизнесы нужно разное время. Но начните с того, что выделяете в день один хотя бы час на то, что для вас важно. Вот то, что вы сейчас спрашиваете, если бы у вас были уже прописаны желания, и вы понимали бы важные цели, то у вас бы вот этот вопрос не возник. Почему? Потому что для вас важно а, дополнительный источник дохода открыть. А пока вы сами не определились, надо, не надо, ну, пока пусть будет так. Я у Мерлина спрошу, вдруг что посоветуют. Вдруг он умный, а, что скажет. Вот. Поэтому а, нужно изыскать время. Я вам скажу по опыту, что ко мне приходили такие занятые, такие перезанятые. Когда начали рассматривать ваш э, вот день расписания, чем вы занимаетесь, то два часа можно найти. Хотя бы один час в день вы можете найти на то, что для вас очень важно. Есть такая хорошая пословица, что человек в данный момент делает то, что для него важно. Как бы это плохо ни звучало, вот для него важно там ни хрена не делать. Вот значит важнее, чем что-то делать. Вот что он делает, чем он занят, то для него и важно. Потому что человек выделяет всегда время на то, что для него важно. По факту. Может быть ему кажется, что ему надо там книжки изучать, а он сидит там в игры играет. Но раз он играет в игры, значит, для него это сейчас важнее. Почему? А вот хрен его знает. Хрен морковка не слаще. Понимаете, о чем я? Я о том, что вы сами выбираете, что для вас важнее. Либо то, либо это. И поэтому а то, что вы говорите, что из-за основной работы, как быть, нужно поставить себе цель выделять один час в день ну или может быть у вас не один час в день, ну есть, есть такие бизнесы, когда один час в день ты ничего не сделаешь. Или, например, там 5 часов в неделю, или там 3 э, часа по 3 часа 2 раза в неделю. И вот всеми способами сделать так, чтобы это время выделять на то, что для вас важно. Если вы не строите свое благосостояние, то что... Правильно, вы строите благосостояние кого-то другого. Значит, для вас это важно. Понимаете? То есть вы не важны, для вас важен другой человек, на которого вы работаете. Вот и все. Это не значит, что вы не должны выполнять своих обязанностей, там обманывать, воровать. Нет. Поверьте, как только вы поставите себе правильные задачи, поставите правильные цели, вы найдете хотя бы один час в день на то, что для вас важно. Хау, Я все сказал. Нормально, Ольга. Так, и еще один вопросик остался. А, я на него ответил. Я на него ответил. Быть здоровой, истолковать. А, вот подумайте над... Да, тут еще вопрос такой. Я хочу иметь хорошее здоровье, это будет стоить столько-то. Хочу быть здоровым, это желание, но ходить по врачам это необходимость, а не желание. Вы поймите, что э, есть ваша цель, а есть инструменты достижения цели. То есть, ваша цель быть здоровой. А ходить по врачам или не ходить, это инструменты. Вы выбираете уже, ходить куда-то, либо куда-то не ходить. Пользоваться этими инструментами, либо этими. Потому что от вас, где вы находитесь, до, до исполнения вашей цели, бесконечное число путей. Путей бесконечное множество. Они постоянно как-то могут меняться. Можно так пойти, можно эдак пойти и в результате достичь цели. Вот, а, вот так, дорогие друзья. Друзья... Спасибо, поняла, что делать, отлично. Так, друзья, ну что, тогда, если вопросов больше нет, мы тогда с вами заканчиваем. Заметили, что вот я вас призываю приходить на открытые прямые эфиры, почему? Потому что всегда что-нибудь вы услышите и можете задать вопрос, и я отвечу конкретно на ваш вопрос. Да, как меня учил наставник. Если ты не задаешь вопросы наставнику, то вся его энергия, все его знания, умения направлены куда? На то, что он помогает кому-то другому, а не тебе. Я с удовольствием вам помогу. И ответы на вопросы, это очень процесс, очень важный. Я буду отвечать столько времени и столько, сколько нужно. Ну, не более полутора часов, потому что у меня там следующее занятия. Вот. Так. Так, Любовь пишет. Цель есть, времени вагон, нужно найти способы на эту цель заработать. А в нынешних условиях самоизоляции привычные способы недоступны. Ну, смотрите, раз это недоступно, значит... Есть два пути, я вам сегодня рассказывал. Диабло, дьявол, да? Диабло раздвоенный. То есть, есть цель, то есть, вы знаете как, но нет возможности. Зачем сидеть и ждать? Ищите другие возможности. Как только появится это, вот у меня сейчас тоже был бизнес, связанный с путешествиями, там нормально все шло, бах, пандемия, все обвалилось. То есть, никаких путешествий, никаких денег, все обнулилось. И вы что думаете, я сижу и жду, плачу, я нашел еще себе два, два способа, как, как я сделал, сейчас занимаюсь, понимаете. Всегда ищите то, что вы можете сделать сегодня. Да, у вас там это лежит, вы знаете, что как только карантин снимут, хлоп, и вы начнете это делать. Но пока что делать? Ищите другие способы. Ищите и обрящите. Вот и все. Нормально? Вот, то есть не надо, не надо ждать, не надо ждать, когда что-то начнется, не надо ждать, когда что-то закончится, не надо ждать, когда вас позовут, не надо ждать там, просто берите инициативу в свои руки. Вот и все. Вот такая для вас есть хитрость. Хорошо, дорогие друзья. Так... А лучше, когда муж и жена складывают деньги, куда складывают, зачем складывают, вы имеете в виду объединяет капитал. Я вам скажу так, что в семье нужно договариваться всегда, нужно всегда договариваться и понимать, куда деньги, зачем деньги, кто главный человек, который зарабатывает деньги. Вот в моей жизни было там, кучу времени, несколько лет таким образом, что моя жена, бывшая, она зарабатывала там, в пять раз больше меня. Очень много зарабатывала. Поэтому что? Поэтому она занималась зарабатыванием денег, а я занимался другими делами. Понимаете, да? Вот. Я обеспечивал процесс. Процесс. Вот. И это неплохо, плохо, не хорошо. Я был домохозяином. Да, я продавал, покупал квартиры, следил, чтобы там ремонт делали, ну и так далее. То есть это... Это как бы не, не напрямую бизнес, но это было как бы семейный такой гешефт, э, да, дельца такое. Вот. Конечно, там особо много денег не получалось, как она зарабатывала, но это тоже был вклад. Вот. Ну, прошло время, все поменялось так, ну, то есть не, не вопрос. Вот. Поэтому э, вы договариваетесь. Чтобы это было целесообразно, не надо кого-то насиловать. Но для того, чтобы у вас это получилось в семье, нужно, чтобы были созданы доверительные отношения. Если они, вот когда рассказывают мне там про заначки, кто-то там куда-то с кем-то куда-то изменяет, гуляет, мне это как-то ну, как непонятно, потому что в моей жизни в меня это как-то прошло мимо, потому что я создавал отношения те, которые меня как бы устраивали, и мы всегда решали на семейном совете, каким образом мы будем это делать. Проговариваем свой внутренний разговор. Раз вы проговорили внутренний разговор, вы таким образом создаете доверительные отношения. Но это, конечно, отдельная песня про отношения. Я вам могу тут подсказать, конечно. Вот. Ну, вы должны понимать, что обязательно надо договариваться. То есть, если... Например, у мужчины лучше получается, зачем его заставлять там ходить с детьми? Если у вас лучше, то тогда мужчина должен подумать. Да, может быть, вам будет дешевле нанять няньку, чтобы она там с детьми сидела, а самим заниматься там бизнесом или саморазвитием. Понимаете, да? Так, благодарю, Игорь, все полезно, ценное замечание, вдохновляющее. Готовлю вопрос, на следующий раз еще... Хорошо, дорогие друзья. Ну что, на этом тогда все. Пожалуйста, делайте домашнее задание обязательно. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.